Эйнхазад была богиней Созидания и создала формы при помощи своего собственного Духа. Ее дети использовали свои силы для создания жизни из этих форм. Шилен вселила Дух Воды в Первую форму. Так появилась раса эльфов. Пагрев вселил Дух Огня во Вторую форму. Так появилась раса орков. Маф вселила Дух Земли в Третью форму. Так появилась раса гномов. Сейв вселил Дух Ветра в Четвертую форму. Так появилась раса Артиас. грэн Каен был Богом Разрушения. Когда он увидел достижение Эйнхазад, в нем взыграло любопытство, смешанное с завистью. Он повторил то, что делала Эйнхазад и создал свою форму, по своему разумению. Затем он обратился к Шилен, их старшей дочери, с просьбой вселить дух в его форму. Та была очень удивлена и спросила его. «Отец, почему ты хочешь сделать это? Эйнхазад, моя мать, отвечает за созидание. Ты же, бог разрушения, и любое существо, которому ты дашь жизнь, будет приносить лишь несчастье себе и другим». Но Грэн Каэн не сдавался, после долгих уговоров, он все-таки добился согласия Шилин: Я сделаю это, но я уже отдала матери дух воды. Все, что я могу дать тебе, лишь остатки. Шилен дала отцу дух гнилой воды, который Грэн Каэн с радостью принял. Однако Грэн Каэн посчитал, что одного духа для его создания будет недостаточно. И он отправился к пагря своему старшему сыну. Как и Шилен, Пагря предостерег отца. Но отказать отцу он был не в силах, и дал ему дух гаснущего огня. Грэн с радостью принял и его. Мафа слезно умоляла отца отказаться от его затей, но в итоге все же отдала ему дух бедной и грязной земли. Сэйя, в свою очередь, дал отцу дух неуправляемого ветра. Удовлетворенный, Грэн собрал все, что получил от детей и вскричал. «Посмотрите на Созданных мной, взгляните на тех, кто рожден духами воды, огня, земли ветра. Они будут сильнее и мудрее гиганта. Они будут править миром. Грен Каен ощутил великую гордость и прокричал об этом на весь мир. Он вселил духов в свои создания. Однако, результат был ужасен. Эти создания были слабыми, глупыми, хитрыми и трусливыми. Все боги с презрением отвергли создание Грен Каэнэй. Сам же он с позором был вынужден прятаться какое-то время. Своих созданий он оставил, а создания эти были людьми. Раса эльфов была мудрой и восприимчивой к магии. Но эльфы не были столь же мудры, сколь гиганты. Поэтому эльфы вынуждены были служить гигантам в политике и магической деятельности. Раса орков была сильной. Они обладали неистощимой силой и огромной силой воли. Конечно, они не были так же сильны, как гиганты. Поэтому орки для гигантов играли роль пушечного мяса в различных войнах. Раса Дварфук была очень умелой во всем, что касалось инженерия, математики и мастерства в различных технических дисциплинах. Они служили гигантам в качестве банковских служащих и рабочих на производстве. Крылатая раса артеас, свободолюбивые и любопытные создания. Гиганты хотели поработить этих созданий. Мешало лишь одно – однажды пойманный и посаженный в клетку Артиас быстро терял жизненную силу и умирал. Гигантам не осталось ничего, кроме как позволить Артеас и дальше оставаться свободными. Артиас часто посещали город гигантов и приносили им новости из других частей света. Люди не могли ни одну из вещей делать хорошо и стали рабами гигантов, выполняли они самую черную и грязную работу. Их жизнь была не лучше, чем у животных. Спасибо за просмотр, для вас старался Егориус ТВ, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Как видео наберет 50 лайков, сделаю третью часть истории создания мира Линия Дж2. Всем пока.